Друзья, сейчас Жека блогер. Друзья, сейчас Жека блогер будет кормить упыт. Звонит, да? А за палец открывает, да? Друзья, меня даже за пальцев хватает. Надеюсь, у них бешеных понимают. Читаем вот такие вот лайки, жирные, новогодние. Пацаны, кусаются, кусаются, Пусть... вопали. <свят> Одна за палец горнула. С Новым Годом! Так же. С Новым Годом. Вас также с Новым Годом. Вот последний да, зайдем. Вот последний кусочек. Вот. Отнять. Не так, отнять, да. <свят> Ладно, парень, удачи вам. Так же, с праздником. Спасибо.